Доброго дня, участники Немиркин шоу! Спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Знаете ли вы, что такое ассексуальность? Согласно данным Сети Видимости и Образования сексуальности или AWAYN, человек, идентифицирующий себя как асексуал, не испытывает сексуального влечения или врожденного желания вступать в сексуальные отношения с другим человеком. Важно знать, что это значит потому что существует множество стереотипов и ложной дезинформации об сексуальном сообществе, будь то из-за предположений, которые постоянно высказываются об сексуальных людях, или из-за дезинформации о том, как люди переживают ассексуальность. Многие люди не до конца понимают, что это такое и что это значит. Поэтому, чтобы прояснить ситуацию, вот 10 вещей, которые люди неправильно понимают в отношении сексуальных людей. Заблуждение номер один. Люди считают, что они просто еще не нашли подходящего человека. Иногда, когда человек идентифицирует себя как ассексуала и открыто говорит об этом другим, в ответ он может услышать такие фразы, как «Не волнуйся, ты просто еще не нашел подходящего человека», или «Дай время, ты найдешь того, кто тебе подойдет». Это прямое отрицание их чувств и ориентации. Нахождение или ненахождение подходящего человека не имеет ничего общего с сексуальной ориентацией человека. В подобных случаях важно не делать предположений и верить в то, что человек является экспертом в своих чувствах и идентичности. Заблуждение номер два. Ассексуальные люди никому не испытывают влечение. Если кто-то асексуален, это не обязательно означает, что его не привлекают другие люди. Быть ассексуальным означает разные вещи для разных людей. И хотя некоторые асексуальные люди не испытывают сексуального влечения к другим, это не значит, что они не могут испытывать другие формы влечения, такие как эмоциональное, платоническое, чувственное или даже романтическое влечение к другим людям. Заблуждение номер три. Асексуальные люди ненавидят секс и не занимаются сексом. Отсутствие сексуального влечения и ненависть к сексу – это два разных понятия. Асексуальное сообщество не выступает против секса, просто они не испытывают сексуального влечения к кому-либо. Некоторые из них занимаются сексом, некоторые мастурбируют, а другие предпочитают вообще не заниматься сексом, поскольку он вызывает у них отвращение или дискомфорт. Некоторые также могут выражать свою близость друг с другом другими способами. Заблуждение номер четыре. сексуальные люди безбрачны или воздержаны? Многие люди ошибочно полагают, что асексуальность – это то же самое, что безбрачие или воздержание. Поэтому давайте разберемся в определениях. Воздержание – это решение не заниматься сексом. Обычно это временное или изменяемое решение. Например, вы можете воздерживаться от секса до брака или воздерживаться в трудный период вашей жизни, пока вам не станет легче. С другой стороны, безбрачие — это решение воздерживаться от секса, возможно, по религиозным, культурным или личным причинам, и часто это обязательство на всю жизнь. Воздержание и безбрачие — это выбор, в то время как асексуальность — нет. Более того, асексуальные люди могут вообще не воздерживаться от секса. Как уже говорилось ранее, некоторые асексуальные люди занимаются сексом. Заблуждение номер пять. У асексуальных женщин не бывает менструации или нет матки. Женщинам, считающим себя асексуальными, часто задают унизительные вопросы. Например, есть ли у вас лагалище или матка? Независимо от того, является ли женщина асексуальной или нет. Эти вопросы носят исключительно личный характер и не должны задаваться в рамках элементарной вежливости. Дело в том, что ассексуальность это лишь один из типов идентичности, который не имеет ничего общего с биологией человека. Заблуждение номер 6. Ассексуальность это медицинская проблема. Считаете ли вы, что если человек идентифицирует себя как асексуал, это означает, что с ним что-то не так? Как и многие другие, вы можете считать, что биология диктует, что каждый человек должен испытывать сексуальное влечение, а если этого не происходит, значит с ним что-то не так. Это просто не так. сексуальность- это не медицинская проблема, и это не то, что нужно исправлять. Заблуждение номер пять. Асексуальные люди никогда не женятся. Вы думаете, что если кто-то считает себя асексуалом, то это значит, что он навсегда останется холостяком? Асексуальным людям часто говорят, что они никогда не женятся или останутся одинокими до конца своих дней. Но асексуальность не имеет ничего общего с желанием вступить в брак. Если у них есть связь с другим человеком, то нет причин, по которым они не могут или не должны вступать в брак. Заблуждение номер восемь. Существует причина, по которой люди асексуальны. Как вы думаете, существует ли конкретная причина асексуальности? Распространенное заблуждение, общее с другими ориентациями, такими как гомосексуальность и бисексуальность, заключается в том, что существует причина или первопричина сексуальности человека. Но сексуальность не является генетической результатом травмы или причиной чего-либо еще. Заблуждение номер девять. А люди склонны одеваться определенным образом. Как и в случае с другими сексуальными ориентациями, существуют стереотипы, согласно которым асексуальные люди одеваются определенным образом. Такие высказывания, как ханжа, уродливый по стандартам красоты или застенчивый ботаник, часто используются для принижения и высмеивания асексуальных людей. Но дело в том, что бисексуальность никак не связана с вашим нарядом, шутками, которые вы отпускаете или тем, как вы себя ведете. И заблуждение номер 10: Все асексуалы вообще не испытывают сексуального влечения. Не все бывает черным или белым. Как люди рассматривают сексуальность, как спектр, так и асексуальность можно рассматривать как спектр. Некоторые представители асексуального сообщества могут не испытывать никакого сексуального влечения, испытывать небольшое сексуальное влечение или даже сильное сексуальное влечение. Каждый может испытывать различные уровни сексуального влечения и при этом быть частью асексуального сообщества. Но интересно, что в качестве средней точки между асексуальностью и сексуальностью рассматривается серая сексуальность.